Маша, да, привет! Я бог паутизма, Здрасте. привет! привет. Здравствуйте. Мария, привет! Катя, привет! Меня зовут Маша, а меня Катя! Ага. ПОЧТИ! ПОЧТИ! Как это делала? Как это делала? господи, извращенки какие-то! Я не могу уже просто! Блин! Падайте, падайте, падайте, за мной, за мной, падайте. А это так, да, это так и задумано. Это все, кратко всех мои видео, так и задумано. Кстати, -э. Кто Кто упал с концами me, только что? Кто только что упал с концами? А тут считаю, да? Желаю, чтобы мы все прибежали, первые, вторые третьи. Я пропустила стрелку.